Здравствуйте дорогие друзья, на связи Жуниров Павел, ваш психолог по тревожным расстройствам. Сегодня мы с вами будем учиться фиксировать тревожные события. Это является самым важным в работе над собой, над своей тревожностью. Дело в том, что пока вы не понимаете на что вы страхом среагировали, вы не сможете ничего с этим делать. Перед вами будут сегодня несколько примеров ситуации у моих же клиентов, на основе которых мы будем учиться из ситуации делать АБЦ-схему. Почему вообще АБЦ-схема? На самом деле здесь ничего сакрального нет. АБЦ – это просто повторение определенной цепочки. А – это событие, это объективная реальность, то, что произошло по факту до вашей оценки. Б – это ваше восприятие того, что произошло. С – это эмоция, которая возникла. В нашем случае мы будем рассматривать именно тревожные реакции. Есть пять видов событий. 70% ваших тревожных реакций – это реакции на ваши планы. Когда вы что-то планируете, вы видите негативный сценарий, и это вызывает страх. Так возникает страх у любых людей, в том числе и у вас. 30% тревожных событий – это когда уже что-то произошло. То, что вы вспомнили, увидели услышали, почувствовали. Как только что-то произошло, и вы не понимаете, почему так произошло, вы пытаетесь это объяснить какой-то одной пугающей причиной, и тогда на это возникает страх. Наша задача для тех из вас, кто хочет убрать все свои тревоги и негативные эмоции из жизни, повысить свой уровень счастья и жить полноценной, наполненной радостью жизнью, это является самым важным моментом. Потому что пока вы не можете зацепиться за события, вы блуждаете в темноте. Поэтому внимательно сейчас смотрим и потом принимаем, применяем именно к своим ситуациям. Вот вам первый случай. Клиентка говорит, что перед тем, как встать с кровати, у нее возникает сильное галужение и страх. Значит, мы спрашиваем, за что боится клиентка. Она говорит: Я боюсь, что я сейчас встану и упаду. То есть она планирует что сделать? Она планирует встать с кровати. Поэтому в пункте А мы пишем. Подумала встать с кровати. Это ее план. Потом она в этом плане видит негативный сценарий. А вдруг упаду в обморок. Это мы пишем в Б. Ну и в С пишем тревогу. Вот таким образом, когда она собирается это сделать, возникает страх. Переходим к следующему. Клиент увидел, что в тексте, в сообщениях совершает ошибки. Он это воспринял как что-то неправильное. То есть... Когда он увидел ошибки в тексте, он не понимает, почему так происходит. И автоматически такие ситуации неопределенности он объясняет одной пугающей причиной. И это вызывает страх. Увидел, что он увидел? Увидел ошибки в сообщении. Как он это воспринял? Что для него это означало? Означало, я безграмотный и эмоция цель, тревога. Далее. Клиент говорит, когда он собирается ехать домой после работы, у него возникает страх, что повторится та паническая атака, которая была в машине однажды. У него однажды в машине случилась паническая атака. Он все время, вспоминая паническую атаку, испытывает страх, что она повторится. Поэтому событие здесь вспомнил, как случилась паническая атака в машине. Восприятие, а вдруг опять она случится или опять повторится с тревога помимо этого мы можем здесь также записать еще одно событие так не надо делать, ну, то есть это надо делать только euh, только профессионалам, любителям так делать не надо мы можем записать это событие еще в качестве его плана поехать на машине то есть подумал поехать на машине а вдруг случится паническая атака, c тревога почему это разные ситуации дело в том, что планы и произошедшие события разбираются по-разному, то есть к ним по-разному надо менять восприятие. Поэтому ни в коем случае эти свешивать вещи нельзя. То есть если вы не умеете определять события, как бы вы ни пытались разобрать ситуацию, вы в итоге будете не менять восприятие к ситуации, к событию, а вы будете менять восприятие к своему восприятию, скорее всего. То есть вы спутаете произошедшее событие со своим восприятием и в итоге начнете совершенно другими вещами заниматься, которые никакого эффекта вообще не дадут. Также я бы хотел вас познакомить с определенными выводами на сегодняшний день. То есть, что мы можем из этого сделать вывод? Самый главный вывод – это то, что в любой момент, когда возникает страх, всегда есть события, на которые вы среагировали. Всегда. И кто бы вам ни говорил про беспричинный страх, случайно напрыгнувший страх и так далее, нет, друзья. Вы реагируете страхом, вы провоцируете возникновение страха за счет своего восприятия. То есть сначала возникает событие, потом вы его воспринимаете как опасное, потом возникает страх. Так возникает эта эмоция у любого человека. И что может быть? Вы можете не понимать, на какое событие вы среагировали, и из-за того, что вы не понимаете, на что вы среагировали, вы, как соответствующий, делаете вывод, страх без причины. А на самом деле он не без причины, а просто вы не можете определить, на что среагировали. Второй вывод. У каждого человека свои уникальные тревожные события. Понятно, что люди, столкнувшиеся с панической атакой, у них у многих будет одно и то же. Боюсь, что она повторится, вспоминаю, как она случилась. Но большая часть событий в жизни человека – это уникальный его набор. Набор его ситуаций, выводов, убеждений, того, что было в прошлом. Поэтому у каждого из вас свой случай тревожного расстройства, свой случай ВСД и невроза, только потому, что у вас свои тревожные события. И чтобы вы поменяли свое мировосприятие в целом, вам нужно ориентироваться именно на ваши тревожные события. Вам нужно разбирать именно ваши тревожные события, которые ежедневно, еженедельно и ежемесячно у вас повторяются. Дальше. Следующий очень важный момент, это когда люди говорят, что у меня страха не было и у меня только вот симптомы вдруг возникли. Это вот в большинстве случаев люди, которые убеждены, что у них ВСД или их недообследовали, именно они страдают от этих проблем. Почему? Потому что они не чувствуют страх эмоционально. Такое бывает. Многие люди чувствуют страх эмоционально, как эмоцию хорошо чувствуют. А кто-то бывает не чувствует вообще, только чувствуют симптомы, возникшие вследствие страха. И вот здесь разницы никакой нет. Испытываете вы симптомы страха, или сам страх, а потом симптомы, или просто страх испытываете без симптомов. Это не важно. Важно то, что это индикатор того, что произошло событие, на которое вы среагировали страхом в любом случае. Даже если вы не чувствуете страха, а у вас вдруг забилось сильное сердце, значит вы среагировали на какое-то событие. Если страха нет, но вдруг за голова закружилась, вы среагировали на какое-то событие. Это происходит в большинстве случаев. Именно поэтому для вас должен быть индикатором тогда не эмоционально возникший страх, а физически возникший симптомы. Потому что как только возникают эти симптомы, соответственно, есть события, на которые вы страхом среагировали. И поэтому вы пока не поменяете восприятие к этим событиям, продолжите реагировать страхом, и у вас продолжат возникать эти симптомы. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Обязательно напишите в комментариях свои выводы на сегодняшний день, какие вы сейчас выводы сделали на основе этого. Я их с удовольствием прочитаю. Спасибо большое за внимание, друзья. Всем пока.